Иногда при быстрой ходьбе или беге у вас возникает покалывание в правом боку. Стоит ли беспокоиться? Как можно снять эти неприятные ощущения? Если у вас не появляются боли в состоянии покоя или после еды, а также при медленной ходьбе, нет расстройств пищеварения, особенно беспокоиться не нужно. В этом случае покалывание связано с так называемым печеночно болевым синдромом который очень часто возникает при интенсивных аэробных нагрузках, особенно у нетренированных людей. Во время физической нагрузки при частом поверхностном дыхании хуже работает диафрагма и снижается приток крови к сердцу. Одновременно возникает ее застой в печени и селезенке. Окружающие их капсулы, в которых находится много нервных окончаний, растягиваются, что и вызывает болезненные ощущения. Если остановиться, снизить темп движений, отдохнуть, привести в норму дыхания боль проходит. Для профилактики колющих болей перед интенсивными занятиями обязательно выполняйте разминку, обращая особое внимание на растяжение мышц грудной клетки, плечевого пояса и живота. Следите за дыханием, оно должно быть ритмичным и глубоким. Не забывайте пить перед занятиями и во время них воду. А вот есть не рекомендуется за 2-3 часа до нагрузок. Если боль не проходит и даже усиливается, после занятий продолжает оставаться ощущение дискомфорта в боку и животе, есть нарушение стула, обязательно обратитесь к врачу. Такие симптомы могут указывать на заболевание печени, желчного пузыря, селезенки, кишечника и даже сердца и почек. На этом завершаем небольшое видео. Ставьте лайк, если понравилось. Подпишитесь на канал.